Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео продолжаем тему получения земельных участков и поговорим о том, имеет ли администрация право произвольно менять вид права, на основании которого запрашивается земельный участок. Иными словами, может ли администрация вместо запрашиваемой аренды предлагать земельный участок в собственность и наоборот, если земельный участок запрашивается в собственность, имеет ли администрация право предлагать его в аренду. Чтобы было понятно, пишу небольшую ситуацию. Допустим, вы подаете заявление, нашли земельный участок, сформированный, либо не сформированный. Если сформированный, соответственно, подаете заявление о предоставлении земельного участка без торгов. Если не сформированный, то готовите схему и подаете заявление о предварительном согласовании. Допустим, вы определились, что вам эта земля нужна в аренду. Чиновники, получив ваше заявление, обязаны выполнить определенные процедуры, в том числе, связанные с извещением. И вот здесь негативные Чиновники считают, что они вправе подать извещение о возможности проведения аукциона не по предоставлению данного земельного участка в аренду, а по предоставлению собственности. То есть фактически они самостоятельно меняют вид права с аренды на собственность, тем самым создают определенные трудности, связанные с реализацией право на получение данного земельного участка лицом, который подавало заявление. Данная проблема, верни, или вернее данная возможность, которой пользуются некоторые чиновники, связана, на мой взгляд, с тем, что в статье 39.18 которым мы обычно пользуемся при получении земельных участков без торгов. Есть пункт 7, в котором указано, что уполномоченный орган обеспечивает образование спрашиваемого земельного участка, уточнение у границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка то есть из данных формулировок следует что уполномоченный органы это как правило администрация проводит либо аукцион по продаже земельного участка либо аукцион на право заключения договора аренды то есть дословно из этой формулировки следует что право выбора между арендой и собственностью принадлежит чиновникам и некоторые из них этим собственно говоря пользуются для того чтобы вся система предоставления земельного участка без торгов либо даже через торги забуксовала и я считаю что подобная подмена собственно все на стену аренду по инициативе самих чиновников незаконно и в данном видео постараюсь объяснить свою позицию. Итак, первый аргумент, по которому я считаю, что чиновники в данном вопросе не правы, когда делают подмену. У нас есть замечательная статья 39.15 предварительное согласование предоставления земельного участка. В пункте первом перечислена информация, которая должна содержаться в заявлении о предварительном согласовании, то есть то заявление, которое мы подаем, чтобы получить земельный участок. Помимо всего прочего, в пункте 7 данного, данной статьи указано, что в заявлении должно указываться вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок. Таким образом получается, что вид права, а в данном случае это либо собственность, либо аренда, является обязательным параметром, который мы должны указать в заявлении. Отсюда следует, что вид права является юридически значимым условием предоставления земли, которым должны руководствоваться чиновник, получив данное заявление о предварительном согласовании. Второй момент, на мой взгляд, свидетельствующий о том, что чиновники не имеют права производить подмену собственности на аренду по своему усмотрению, состоит в том, что после того, как они получили заявление о предварительном согласовании, они обязаны обеспечить опубликование извещения о возможности участия в аукционе и указать, на, на каком праве может быть организован аукцион и может быть предоставлен данный земельный участок. Если изначально выпадали заявления на аренду, а чиновники публикуют извещение о передаче его в собственность, то здесь возникает очень жесткая коллизия, которая состоит в следующем. Если никто не откликнется на данное извещение, то чиновники по закону обязаны предоставить вам данный земельный участок без торгов, а вы просили его в аренду, соответственно, они должны предоставить вам его в аренду. Но в этом случае получается, что опубликовав извещение о предоставлении его в собственность, чиновники ввели в заблуждение неограниченный круг потенциально желающих лиц приобрести земельный участок. Указав, что они его будут предоставлять в собственность, а реально они его передали заявителю в аренду. То есть данное противоречие с явной очевидностью свидетельствует о том, что чиновники не имеют возможности произвольно менять вид права, на основании которого должен предоставляться земельный участок. Третье обстоятельство. Возвращаемся к нашей статье 39.18, к тому же пункту 7 под пункту 2. Из его содержания следует, что проведение организации, проведения аукциона является не правом, а обязанностью администрации. Земельный кодекс также содержит возможности, когда чиновники могут по собственной инициативе организовывать аукционы и предоставлять земельные участки. В тех случаях, когда администрация предоставляет земельные участки по собственной инициативе, в этом случае они вправе сами определять, на каком праве будут предоставляться земельные участки. Если же администрация действует в рамках статьи 39 18 то она в данном случае этот участок предоставляет не по собственной инициативе, потому что инициатором всей процедуры является лицо, которое подало заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в котором соответственно указала вид права, на, на котором она хочет получить данный участок. И последнее обстоятельство, которое говорит в пользу того, что чиновники не могут спроизвольно менять вид права, это законопроект, который сейчас находится на рассмотрении, он еще пока не принят, но те положения, которые в нем содержатся, с ясной очевидностью свидетельствуют о том, что депутаты решили устранить данную неясность в вопросе изменения вида права, на основании которого предоставляется земельный участок. В частности, депутаты предлагают дополнить статью пунктом 8, в котором указать, что уполномоченный орган принимает решение проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в зависимости от указанного в заявлении о предварительном согласовании или заявлении предоставления земельного участка вида права на котором заявитель желает приобрести земельный участок. То есть из содержания данного нововведения, которое, я надеюсь, будет все-таки принято и внесено в земельный кодекс, законодатель четко и понятно объясняет, что уполномоченный орган в лице администрации обязан действовать и предоставлять земельный участок на том виде права, на котором указал заявитель в своем заявлении, который желает приобрести земельный участок. Итак, подведем итог. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, а я думаю, они будут происходить до тех пор, пока не будут приняты соответствующие изменения в земельный кодекс, то, на мой взгляд, прогибаться под администрацию нет никакого смысла. А есть все основания направить жалобу в прокуратуру. Если проект закона, о котором я говорил в последнюю очередь, будет принят, то тренировать чиновника в этом вопросе станет гораздо проще. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.